Мы выбираем те площадки, где можно посмотреть на инновационный продукт, как инновационная политика реализуется, в хорошем смысле этого слова, лучше. И, конечно, Татарстан, Томск, Екатеринбург, Новосибирск, Москва, Петербург. Ну, вот основные, так сказать, и награды нашей страны, если так говорить. У вас очень оригинальный биомедицинский кластер, то есть параллельно с мощным медицинским университетом, с мощным университетом по повышению квалификации, как ГИДУ, раньше это было, это очень известное авторитетное учреждение. Вы не пошли по пути присоединить медицинский университет, готовый к федеральному университету, а создали свой факультет, медико-биологический. Это очень прогрессивное направление. Почему? Во-первых, направлено на здоровье. Во-вторых, это здоровье поддерживается не только теоретически, но появились и свои клиники, чего мало в нашей стране. И третье, мощный фарм-кластер создается. Вот это сочетание химии, которая там с углеводородами, понятно, совсем-совсем. А применить эту химию на усовершенствование лекарственных препаратов, на разработку новых препаратов, это, мне кажется, и очень правильно, что это первый кластер, номер один. созданием центров превосходства, вот этих академических единиц. Потому что база-то есть, химики. В принципе, они работают там над красками, они работают на переработке там, бензина, топлива, нефти. Все это тонкие очень хорошие методики, наукоемких производств. И если это приложить, и приложить в фарм индустрию, у нас ситуация такая, что сегодня ни одна практически страна, за малое исключение, мало, не производит антибиотики. Безопасная страны. Вот сейчас прекрати что-то поступать и в реанимациях люди, в больницах, в клиниках, оказывается, без важных лекарств. То есть вот это разрушенное в 90-е годы до сих пор не восстановлено. У нас сейчас примерно 80% зарубежных лекарств и 20% своих. К 2020 году поставили на поменять процентов.